Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 500 мм и длиной базы 1250 На данном буксе установлен двигатель «Зонгшен» мощностью 9 лошадиных сил. А Комплектация здесь простая. Вариатор «Сафари», двухопорная трансмиссия вариатора. В базовую комплектацию у нас сразу же входит Усиленная импортная цепочка. Букс представлен на катковой подвеске на мягкой, независимой. Катушка на освещение здесь идет 9А, это 108Вт. Фара в штате на 36. Букс абсолютно простой, а будет им управлять человек в возрасте. Это собака у него уже вторая. Первая у него полтораметровая база, но со временем стало тяжело. А букс уезжает в Архангельскую область, в поселок Емецк. Всем спасибо за просмотр. Пока.